Я, малыша, здравствуйте. Сегодняшняя тема имущества и богатство. Представьте себе свою жизнь как некую дорогу к Богу, к счастью. Это, как правило, дорога вперед, вверх. У кого как. У каждого свои ассоциации. Кто-то тянется к горизонту, кто-то к небу. В этой жизни, материальной жизни, физической жизни, все окружено предметами, в духовной жизни. Все окружено эмоциями и ощущениями. Вот в материальном мире у нас сплошные привязки. Мы думаем об интерьерах, о зарплатах, о наших жилищах, об одежде, об электронике, обо всем том, что можно приобрести, купить, пользоваться и самое главное похвастаться. Подумайте, сможете ли вы все это утащить к Богу? Сможет ли это вам помочь достичь вашего успеха? Как правило, успех ⁇ это не то, что человек смог приобрести автомобиль или купить дом. Это способ жизни. Но это не может быть мечтой. Это не может быть самореализацией. Самореализация, когда человек достиг физических неких высот. Духовных, интеллектуальных. Когда человек помогает людям, он чем-то прославился не крал, не убивал, не лгал. Это настоящая цель. Быть полезным людям, славить свое имя, семью, род свой, человечество, помогать людям, природе, животному миру, славить Бога, помогать всему тому, что окружает вас, ради чего вы, собственно, живете. Я вам хочу сказать о том, что чем больше вы нацепляетесь себе к ноге, к телу груза, который, собственно, является грузом, вы все это тянете на себе, тем тяжелее вам будет тянуться до Бога, до истины. Весь этот груз — это некий якорь, это некая тележка, до отказа заваленная телевизорами, мобильными телефонами, банковыми, пластиковыми карточками, автомобилями, домами, квартирами, мебелью, обувью и так далее по списку. Все это вам нужно лишь для того, чтобы выделиться из, как вы многие считаете, из серой толпы. Показать себя, дороже себя продать, поднять свой якобы авторитет. Как срока засветиться какой-то блестяшкой, какой-то цацкой. Все мы считаем ошибочно, что это проявляет в нас некого лидера. Это проявление никого успеха, никаких достижений. вроде как на Олимпе. В духовном мире вы резко упали, глубоко упали. Так вот я хочу сказать, что все то, что вы тащите за собой, ради чего вы всю жизнь горбатитесь, ради чего вы не живете дома, не бываете с семьей, не играете с детьми, не общаетесь со своими супругами, почти не бываете на свежем воздухе в обществе, почти не отдыхаете. Все ради того, чтобы как можно больше доверха нагрузить эту тележку, которая тащит все ваше имущество. Движимое и недвижимое. Так вот, эти телега не позволяют вам добиться того, чего вы хотите. Все это вам будет мешать. Вы к Богу не допрыгнете с этим грузом, не дотянетесь. Вы должны быть свободны, чтобы дотянуться до Господа, чтобы дотянуться до настоящей истинной любви, чтобы проснуться, чтобы прозреть. Вам все это будет мешать. Вам не позволят это имущество, ради которого вы всю жизнь пыхтите. Порой по 24 часа в сутки. Оно вам не позволит добиться гармонии и процветания. Вы лишь будете только и делать. А звонка до звонка пахать на то, что, как вам кажется, является целью вашей жизни. Часы, телефоны, компьютеры, планшеты, дорогие машины, дорогие квартиры. Очень долго можно перечислять все то, что человек ошибочно считает, целей в жизни, это всего лишь средства, это всего лишь ненужные цацки, которые ломаются, теряются, пропадают, которые крадут, которые разваливаются, которые просто приходят в негодность, либо перестают вас попросту интересовать, поскольку вы переключились на новый объект. Истина в том, что мы должны стремиться к самой жизни, не к проявлениям ее такого характера вещам, мы должны стремиться к жизни, к интеллектуальной, к процветанию ума, Процветание духа, характера. Процветание вашей веры, если вы человек верующий. Процветание всего того, что полезно лично для вас, для вашего духа, тела, для людей, для мира, для Бога, для всех тех, кто вам дорог. Для природы, для животного мира. Вы должны развиваться физически, духовно. Вы должны развиваться интеллектуально. Люди, которые меньше внимания обращают на материальный мир, достигают небывалых высот это люди которые увековечивают свое имя свой род в веках это мудрость это спорт это наука это вообще любые интеллектуальные достижения техника все что угодно может быть но если вы зациклены лишь на земном лишь на материальном поверьте вы никогда в жизни не добьетесь истинных своих назначений вы никогда не добьетесь истинной мечты. Проявить себя. Не удивить людей царскими, Не удивить людей золотом. Либо новым автомобилем. Это привлекает лишь тех, кто спит. Кто не прозреет. Но с возрастом приходит другое ощущение. Другое понятие. Что все время жил лишь ради этих безделушек. Ради того, чтобы потратить уйму денег на новый телефон. На новую квартиру. Вам может быть неуютно. Вам, может быть, особо не доставлять это удовольствие, но вам очень важно, чтобы люди что-то сказали, чтобы удивить соседей, врагов, завистников, просто чужих людей, чтобы показать, что вы чего-то достигли, но это не достижение. Весь этот груз мешает, мешает вам высоко прыгнуть, за что-то зацепиться, до чего-то чего достичь, до чего-то дотянуться. Уж тем более Бог вас не услышит, что будьте от Него далеко, на недосягаемой высоте. Поскольку вас назад тянет ваше имущество, вы привязаны. Все сплошные привязки сводятся к тому, что вы тянете за собой груз. Эту телегу, которая доверха забита, никому не нужным материалом, никому не нужным, кроме вас и вам подобным. Посмотрите на свою жизнь, посмотрите на себя, посмотрите в зеркало, оглянитесь вокруг себя, осмотрите взглядом свой мир, свой быт, ради чего вы живете. Лишади того, что можно взять руки, потрогать, вынести на улицу и похвастаться, это все вам не страшно. Проснитесь же наконец. Сделайте что-нибудь стоящее для своей семьи, для прославления своего имени, своего рода, своей семьи, своей фамилии. Для того жить нужно, чтобы славить род человеческий вообще. Помогать природе, выкарабкиваться из-за того ужаса, который появился благодаря в кавычках человечеству. Мы убиваем природу. Мы калечим друг друга. Мы перестали друг друга слышать чужую боль. Мы закрываем глаза и на чужую радость. Мы через твой нахальный эгоистичны. Так просните же наконец. Обретите себя по-настоящему. Будьте полезны миру. Славьте своих родителей, свою семью, мир, Бога и человечество вообще.